эксперт и тема сегодняшнего ролика что делать если вы намочили свой iPhone. My is made by All time То есть о чем идет речь. А, смотрите, говорится именно конкретно тех, у которых есть пыли влагозащита. Это началось от iPhone 7, 8, 10, 10 с 11, 11 Pro. То есть у этих версий есть, но я не буду называть там плюс версии, это не важно. То есть многие скажут, взять, протереть и пойти дальше. Я скажу, зачем эти устройства очистки данных, если там, точнее, очистки динамика, если там стоит А Я вам отвечу, это необходимые меры безопасности, так как, может быть, ваш телефон уже разбирался и как раз в эту именно плотную пленку не приложили качественно и может быть внешнее воздействие на проникновение воды и пыли во внутрь устройства. Или скажут те, у которых новый iPhone, им нечего переживать. Также отвечу, что нет, есть так как <связать> может быть заводской брак по сборке iPhone. Та же самая пленка будет неплотно прилегать. Поэтому вот бывает же такое, что iPhone 7 8 10 10s 1 11, 11, 11 Pro попадает вода, а то есть. Остается часть в динамиках и выдает некачественный звук. Поэтому и нужна профилактика по очистке динамиков от влаги. То есть, выход из ситуации продуть не снаружи, а внутри динамиками сами как это сделать делаем это через приложение то есть вы освобождаем поток звука через динамики и тем самым прочистка каналов динамиков от воды это будет профилактика почистки по прочистки динамиков. Денья есть такой, оно бесплатный веб-стор, называется Sonic, заходите, жмите Play, тянете на максимум, выдуваете, все на максимальном звуке, вот как этим так, к этим. И Все. И ваше приложение отлично вам поможет с тем, чтобы продуть ваши динамики. Можете не переживать. Все. Ссылка на приложение будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях. Мне это очень важно. Следите за новостями. Всем пока.